Уважаемые партнеры, дорогие друзья, здравствуйте. Я Ляо Шушен из Международного бизнес-колледжа Фу Хо. Приветствую вас из Китая, из города Джухая. То, о чем сегодня пойдет речь, считается в научных медицинских кругах, а также в кругах ученых-диетологов и биологов, одним из важнейших неотъемлемых элементов для жизнедеятельности организма. Это активные низкомолекулярные пептиды. Я уверен, что появление этого продукта поможет всем нашим партнерам как для улучшения собственного здоровья и здоровья своих родных и близких, так и для расширения их бизнеса. Почему же люди болеют? Уверен, что все ищут ответ на этот вопрос. Согласно докладу, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения, в настоящее время смертность от различных хронических заболеваний уже превысила 74%. То есть из 100 человек, скончавшихся в медицинском учреждении, более половины умирает по причине хронических болезней. В основном в этой группе людей основная причина смертности приходится на 4 вида заболеваний. Во-первых, это сердечно-сосудистые заболевания. Во-вторых, это онкологические заболевания. В-третьих, это сахарный диабет. И в-четвертых, заболевания дыхательной системы. По мере развития современной медицины мы следуем большое количество различных лекарств и методов лечения. Но, тем не менее, до сих пор не имеем возможности полностью решить эти проблемы. Более того, в последние годы процент заболеваемости и смертности – от этих болезней постоянно растет. В чем же основная причина, почему люди болеют? В одном древнем медицинском, э, китайском медицинском трактате сказано, что причины болезней кроются в непроходимости энергетических каналов, также называемых меридианами, в недостатке ци и крови и в нарушении баланса инь и ян. Но каким образом исследуют жизнь и здоровье в современной медицине? Здесь я хочу вспомнить одного человека в современной медицине, его имя признано во всем мире в качестве авторитета американского ученого-медика Раймонда Фрэнсиса, который пришел к очень важному выводу. У человека может быть только один вид заболевания, а именно нарушение работы клеток. Эта точка зрения была признана в медицинских кругах как самое большое открытие и самый значимый вклад в науку за последние 200 лет. С точки зрения современной биологии, наше тело состоит из отдельных клеток. Клетки формируют наши ткани и внутренние органы. Человеческое тело начинается всего с одной оплодотворенной яйцеклетки. Затем клетки делятся, формируют все наши внутренние органы. Поскольку есть большое количество клеток с одинаковыми функциями, которые собираются вместе и образуют тот или иной орган. Как правило, сразу после рождения клетки человека очень здоровы. Но с течением времени, по мере взросления, по мере старения, под влиянием внешних факторов, а также пищевых привычек, образа жизни, функции отдельных органов начинают постепенно снижаться. В чем проблема? В определенном количестве клеток возникают нарушения, вследствие чего организм переходит в предболезненный, ослабленный режим. Когда в каком-либо органе процент клеток с нарушениями возрастает, возникает болезнь или начинается процесс ускоренного старения. Я приведу пример. Если в клетках нарушается процесс белкового обмена, то результатом, скорее всего, станет развитие ряда хронических заболеваний. Вплоть до развития онкологических болезней в особо тяжелых случаях. Если нарушается жировой обмен в клетках, в результате появляется ожирение. Многие люди смотрят на ожирение как наследствие пищевых привычек. Либо объясняют это еще какими-либо причинами. Но основная причина э, находится в ухудшении метаболизма жиров в организме. Естественно, если возникает нарушение метаболизма сахара, то результатом может стать сахарный диабет. Поэтому появление гипертонии, сахарного диабета и прочих симптомов – это всего лишь напоминание ваших клеток о проблеме. Любые симптомы проявления тех или иных болезней – это сигнал о том, что нарушение клеток достигло определенной степени. С точки зрения биологии, возникновение болезни – это нарушение в клетках. Болезнь организма – это болезнь клеток. Мы хотим радикально решить проблемы здоровья, решить проблемы долголетия, то работу следует начинать с исследования клеток. Всемирная организация здравоохранения говорит, что единственный способ сохранить здоровье и избавиться от болезней это снабдить клетки всеми необходимыми им активными веществами. Создавать эти активные вещества для восстановления клеток, улучшения их состояния, увеличения их активности. Что это за вещества? Как они называются? Это низкомолекулярные активные пептиды, о которых мы и говорим сегодня. Кто-то из наших сегодняшних зрителей впервые слышит это название. Пептиды. Что же это такое? Поэтому прежде всего я хочу пояснить, что такое пептиды. Очень интересно разобрать это слово с точки зрения написания в китайском языке. Левая часть этого иероглифа, обозначающего пептиды, имеет значение луна, а правая обозначает солнце. В традиционной китайской культуре, в том числе и в китайской медицине, луну связывают с женским началом и субстанцией инь, а солнце олицетворяет мужское начало и субстанцию Ян. Поэтому даже из написания этого слова становится понятна важность этих веществ для организма. Эти вещества нужны всем, как мужчинам, так и женщинам. Они очень важны. Если говорить с научной точки зрения, то в настоящий момент во всем мире насчитывается более 10 выдающихся ученых-биологов, медиков, исследовавших различные свойства и функции пептидов и ставшие лауреатами Нобелевской премии. Это также в полной мере показывает, насколько важны пептиды для организма. Как были обнаружены пептиды? Вернемся в 1984 год, когда один американский ученый, по фамилии Мэрифилд обнаружил в клетках особые вещества. Это вещества, играющие ключевую роль в процессах роста и развития, метаболизма, возникновения различных заболеваний, старения и смерти организма. Благодаря более глубоким исследованиям он обнаружил, что эти вещества принимают самое активное участие в метаболизме белков, жиров и углеводов, то есть основных питательных элементов, и напрямую контролируют количество и качество синтезируемых белков, а также скорость их синтеза. Контролируют формирование клеток и играют важную роль в процессе передачи генной информации и копирования генов. И, что не менее важно, эти вещества контролируют процесс старения и продолжительность жизни. Мэрифилд назвал эти вещества пептидами. И за свои исследования в отношении пептидов, их свойств и функций, за вклад в науку, он в том же году удостоился Нобелевской премии. В следующие десятилетия было более десятка ученых, непрерывно исследовавших пептиды и их функции в различных системах человеческого организма, исследовавших их роль в формировании и копировании клеток, их роль в регулировании и контроле генов которые тем самым внесли значительный вклад в развитие науки и также были удостоены Нобелевской премии. Поэтому, что касается исследования пептидов и роли пептидов в организме, в научных кругах это является беспрецедентным случаем. поскольку ранее не было такого количества нобелевских лауреатов, исследовавших одно и то же вещество. Но все эти нобелевские лауреаты были едины в одном утверждении – без пептидов нет жизни. Исходя из этого утверждения, можно понять всю важность этих веществ. Один из представителей Нобелевского комитета также дал очень высокую оценку исследованию пептидов, заявив, что возникновение заболеваний и старение организма вызваны нарушением пептидов. И если человечество продвинется на пути исследования пептидов, и научиться эффективно использовать их, то у нас появится возможность избавиться от всех заболеваний. Более того, если каждый человек будет грамотно использовать их, и это позволит ему с легкостью дожить до 100 лет и более. Вне зависимости, о чем речь, о нобелевских лауреатах или о высокой оценке со стороны Нобелевского комитета, если посмотреть на вопрос с этой стороны, то тоже становится очевидна вся важность пептидов. На сегодняшний день наука полностью доказала, что пептиды присутствуют повсеместно в организме. Кроме того, они делятся на огромное количество разновидностей, которых в настоящее время уже обнаружено несколько тысяч. Они в значительной мере влияют на размножение, гормоны, играют важную роль в работе нервной системы и также основных крупных систем организма. Если в организме присутствует достаточное количество пептидов и они достаточно активны, они могут в полной мере восстанавливать и регулировать клетки основных крупных систем организма. И в этом случае организм остается здоровым. И наоборот, если пептидов недостаточно, или если их активность снижена, то организм утрачивает способность регулировать состояние клеток, восстанавливать клетки, и их активность снижается. В этом случае начинается постепенный процесс старения, и появляются различные патологии. Наукой доказано, что самое большое количество пептидов присутствует в головном мозге. Кроме того, в возрасте до 30 лет активность пептидов головного мозга максимальная. В молодом возрасте у нас лучшая память, более ясные мысли мозг лучше работает, это результат активности пептидов, которые в свою очередь повышают активность клеток. Но после 30 лет в организме постепенно снижается способность самовоспроизводства пептидов. Более того, снижается их активность. И также по мере увеличения возраста организм подвергается воздействию внешних загрязняющих факторов, воздействию различных вредных излучений, также воздействию других факторов, таких как перепады настроения, депрессия, нарушение сна и так далее. Все это приводит к постепенному снижению способности организма воспроизводить достаточное количество пептидов. Также пищевые привычки часто влияют на то, что организм недополучает пептиды. Поэтому по достижению определенного возраста человек может обнаружить, что у него ухудшается память, появляются различные недомогания, более того возникают различные заболевания. По данным медицинских исследований, дефицит пептидов в организме может привести к развитию более 100 видов хронических заболеваний. Например, сюда можно отнести распространенные сердечно-сосудистые заболевания. Для того, чтобы восстанавливать нормальные функции сосудов, необходимо большое количество пептидов. Или, к примеру, появление онкологических заболеваний. Для того, чтобы восстанавливать клетки и предотвращать их патологические изменения, также необходимо большое количество пептидов. Поэтому, когда снижается способность организма к самовоспроизводству пептидов, и когда снижается активность пептидов, нам необходимо восполнять низкомолекулярные активные пептиды из внешних источников. Благодаря многолетней исследовательской работе специалистов научно-исследовательского института Ян Шен Фуху, в компании Фуху э, появилась серийная продукция с содержанием низкомолекулярных активных пептидов. Продукт, который я хочу представить вашему вниманию сегодня, содержит в своем составе пептиды Женьшеня и называется Жень Мульти Мультипауэр. Касается женщин, то, скорее всего, многие наши партнеры хорошо знают, что это такое. Лекторы бизнес-колледжа в своих лекциях часто упоминают женщин. В Китае женщин называют королем всех трав, главным среди лекарств. В древности в медицинских кругах это средство считали волшебным, спасающим жизнь лекарством. В современной медицине также проводится достаточно углубленное исследование женщинам. Он способен очень быстро повышать иммунитет и защитные свойства организма, очень быстро восстанавливать энергию организма, очень хорошо снимает усталость и защищает от вредного воздействия излучений, а также восстанавливает функции клеток. Специалисты научно-исследовательского института Фуху взяли натуральный дикий женьшень и при помощи современных технологий ферментативного расщепления выделили из него низкомолекулярные пептиды. Опыты показали, что после приема этих пептидов, пептид, они всего за 5 минут попадают в кровь. И через 10 минут они уже полностью преобразуют, преобразуются в энергию. Это эффект, которого невозможно достичь, принимая женшень классическими способами. Традиционными способами женьшень в Китае принимают уже несколько тысяч лет. Самый простой способ это сделать отвар из женщины и просто выпить его. Основные действующие компоненты женщины называют э, гензинозиды. Это особый вид сапонинов. Именно эти вещества, попадая в организм и пройдя цепочку различных трансформаций, преобразуются в низкомолекулярные пептиды, которые затем усваиваются организмом и оказывают свое действие. И в конце этого процесса остается очень немного активных веществ, которые могли бы э, действительно быть использованы организмом. В настоящее время существует немало компаний, выпускающих продукцию из женщины. Как правило, они помещают его в капсулы или делают таблетки и потом уже продают в качестве биологически активных добавок. Но в действительности у них тоже достаточно высокомолекулярная структура и за счет этого коэффициент усвоения э, тоже достаточно низкий. Что более важно, так это значительное загрязнение окружающей среды в настоящее время. Дикорастущий женшень так или иначе подвергается загрязнению из-за загрязненного воздуха, загрязненной воды и так далее. И вполне вероятно, что принимая женьшень таким образом, в наш организм поступают и вредные вещества, скопившиеся в нем из-за загрязнения. Это недостатки традиционных способов употребления женьшеня. Нашей компании благодаря применению современной технологии ферментативного расщепления удалось в полном объеме извлечь активные компоненты, называемые гензинозидами или сапонинами женщины, и полностью избавиться от всех вредных или лишних, бесполезных для организма веществ. Поэтому продукт нашей компании ⁇ Женщин МультиПауэр" представляет собой наиболее оптимальный, наиболее эффективный способ приема женщины которые существуют в настоящее время. Давайте немного обобщим. Какие же особенности у продукта, предлагаемого нашей компанией? Первое ⁇ это очень высокий коэффициент усвоения. Кроме того, это очень высокое содержание сапонинов в женщине, гензинозидов. Благодаря технологии биоферментативного расщепления из 500 мг женьшеня удается получить только 100 мг готового продукта. Порции 1 к 5. Более того, у этого продукта низкомолекулярная структура, благодаря чему он может усваиваться через слизистые оболочки ротовой полости и даже через кожные поры. Этот продукт усваивается невероятно быстро и в полном объеме. Усваивается, так сказать, напрямую. Следующая особенность заключается в том, что попадая в организм, он усваивается в приоритетном порядке. Например, вы принимаете какую-либо другую оздоровительную продукцию и одновременно принимаете женшень мультипауэр. В этом случае клетки организма будут прежде всего усваивать именно женшень мультипауэр. Кроме того, усваивать напрямую, не тратя энергию на его переваривание. Когда мы едим какую-либо пищу или оздоровительную продукцию, то для того, чтобы снабдить организм питательными веществами, сначала нужно затратить определенное количество энергии на переваривание. И если посмотреть с этой стороны, то допустим у нас человек с очень, э, в очень ослабленном состоянии или тяжело больной человек. Соответственно, если дать ему этот продукт, это поможет ему быстро восстановить энергию, и при этом ему не нужно будет затрачивать энергию на переработку нутриентов. Это отлично подходит тяжело больным или людям после тяжелой болезни в период восстановления. Еще одна особенность. Кроме того, что этот продукт помогает восполнять энергию организма, восстановить клетки, повысить клеточную активность, он может выступать в функции носителя. Что это означает? Он помогает организму более эффективно использовать лекарственные средства или оздоровительные продукты, которые мы принимаем. Кроме того, он может переносить информацию в организме, способствует передаче информации внутри организма. Сколько важны для нашего организма низкомолекулярные пептиды – женщины. Чтобы наилучшим образом продемонстрировать, насколько хорошо он растворяется, насколько хорошо он усваивается, а также продемонстрировать его некоторые функции, я проведу ряд простых экспериментов. Возьмем пустой стакан и один пакетик нашего растворимого напитка «Женьшень Мульти -пауэр». Обратите внимание, даже так можно заметить дисперсность порошкового напитка. Это показатель его низкомолекулярной структуры. Когда я насыпаю его в стакан, можно увидеть, что идет распыление, как будто бы образуется туман. Затем я возьму стакан обычной питьевой воды, чтобы мы могли оценить, насколько хорошо и быстро он растворяется. Как только мы налили воду, сухой напиток мгновенно растворился. Его не нужно даже перемешивать. Он растворяется практически мгновенно. Здесь у меня обычная холодная вода. Но если вы будете использовать теплую воду, примерно 60 градусов, то увидите, что он растворится еще быстрее. Это то, что касается его очень быстрого, максимально быстрого растворения. Кроме того, у него очень приятный вкус Он нравится абсолютно всем Мужчинам, женщинам, молодым, пожилым Действительно, очень приятный вкус Кстати, в нем нет никаких искусственных химических добавок Это, можно сказать, чистые пептиды из натурального женщины я хотел бы продемонстрировать вам очень мощные антиоксидантные свойства этого напитка. Мы часто говорим, что старение организма, возникновение болезней связаны со снижением клеточной активности вследствие уменьшения количества пептидов в организме, а также с процессом окисления. И далее я хочу показать небольшой опыт, демонстрирующий антиоксидантные свойства нашего напитка. Возьмем стакан, наберем в него немного воды. Затем добавим в воду несколько капель сильного окислителя. Здесь у нас сильный окислитель, и его можно сравнить с поступающими в наш организм из внешней среды или вместе с пищей свободными радикалами и вредными веществами. Они загрязняют наш организм, загрязняют нашу кровь. А далее представим, что мы выпиваем напиток женщин мультипаулах. Он способен нейтрализовать, расщепить вещества, загрязняющие наш организм, загрязняющие кровь, и потом вывести из организма. Антиоксидантный процесс происходит очень быстро. И это показывает, насколько мощными антиоксидантными свойствами обладает наш продукт. До этого мы говорили, что низкомолекулярные пептиды очень быстро усваиваются организмом. Более того, они могут усваиваться через слизистые оболочки ротовой полости. Поэтому, когда вы принимаете этот напиток, не спешите сразу его глотать. Подержите его немного во рту, чтобы он начал усваиваться через слизистую оболочку. Уже через 5 минут низкомолекулярные пептиды женщине поступят в кровь, а в течение 10 минут уже начинают активно проявлять свои свойства. К примеру, когда вы используете биоэнергомассажер, то после сеанса некоторые чувствуют усталость. В этом случае можно развести пакетик этого замечательного напитка, чтобы быстро восполнить энергию. Более того, этот напиток можно не только пить, но и использовать наружно. Если вы вдруг по неосторожности поранились, потекла кровь, то можно взять немного оставшегося в пакетике порошка и нанести на кожу. Также можно наносить уже разведенный напиток на кожу лица. Если у вас, например, пятна или прыщи, то есть его можно применять не только внутренне, но и наружно. Какие особые функции есть у этого продукта? Первое. Он помогает очень быстро укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость организма. Он обладает очень хорошими оздоровительными функциями, особенно в отношении людей с хроническими заболеваниями или людей в период реабилитации. Что касается людей, активно занимающихся умственной работой или обучающихся, до этого я говорил, что больше всего пептидов находится именно в головном мозге. Поэтому если работа или учеба требует от вас значительного умственного напряжения, то необходимо восполнять количество пептидов для того чтобы поддерживать работу мозга. Также, если вы часто и подолгу подвергаетесь воздействию вредных излучений или подвергаетесь сильному стрессу на работе, вы также можете принимать этот продукт для снижения вредного воздействия излучений и снижения усталости. Людям со сниженным аппетитом и плохим качеством сна Можно принимать этот напиток для восстановления функций желудка и селезенки Улучшения аппетита А также для регуляции улучшения качества сна Что касается людей с тяжелыми заболеваниями, как например рак они могут принимать этот продукт в период химио- или радиотерапии, или в период восстановления после тяжелого заболевания. Это поможет укрепить организм и предотвратить появление метастаз, если мы говорим о раке. Также это поможет подавить дальнейший рост раковых клеток и восстановить энергию организма. Так что если вы здоровый человек, вы можете принимать этот продукт для того, чтобы восстановить энергию организма и снабдить клетки питательными веществами, повысить активность клеток и зарядить их энергией. Если вы пребываете в предболезненном или ослабленном состоянии, то вы можете принимать этот напиток, чтобы вернуть здоровье, вернуть бодрость и хорошее самочувствие. Если же у вас имеется какое-либо тяжелое заболевание, вы также можете использовать этот продукт. Это поможет повысить сопротивляемость организма заболеванию, а также поможет организму более эффективно усваивать и использовать лекарственные средства или оздоровительные продукты, которые вы принимаете. Поэтому я уверен, что этот продукт будет очень полезен для вашего здоровья, здоровья ваших близких и не менее полезным для будущего развития вашего бизнеса с компанией Фухо.